Перед тем, как мы начнем этот ролик, нет, это не реклама, а расслабьте анусы, это просто предисловие. Недавно на своем канале я проводил стрим, который собрал одновременно больше 900 человек. Для меня на стриме по Гаррисмоду Моду это очень и очень большая цифра, за что вам огромное спасибо. Материал с этого стрима я также собрал и в скором времени нарежу, а также выложу на канал, так что ждите. Есть еще одна незакрытая тема, которая длится достаточно долго. Под роликами мне исправно ребята пишут о том, какую я песню использовал в том или ином моменте. Поскольку в группе ВК не такой сериал, актив как хотелось бы я выкладываю все треки которые я использую в роликах в своем телеграм-канале ссылку на телеграм-канал я оставил также в описании ты можешь зайти туда и пролистать по закрепленным постам и ты наткнешься обязательно на один из тех который содержит в себе треки из моих роликов здорово народ сегодня мы снова играем в грис мод но немножечко не по нашему сценарию как вы наверное уже могли заметить все мои ролики это админ тематика где-то будни администратора где-то проверка администратора где-то я просто делаю какой-то Контент, где играю за рп профессию и в этот момент нахожу нарушителя вы наверное уже подумали то что в этом ролике не будет никаких разборок наказанных школьников и вопящих от злобы дебилов нет они будут они также остаются куда без этого но их будет куда меньше чем в моих обычных роликах так и чем же он будет отличаться от твоих прошлых видео я здесь буду отыгрывать роль полицейского в основном вы меня не увидите в админ профессии разбирающим жалобы а также ищущим в клоке нарушителей я буду стараться отыграть обычная база РП за полицейского. Но если же человек на самом таком начальном уровне РП от игровки начинает нарушать правила, то он, конечно же, получит наказание. Этот ролик я снимал на сервере Мухасранск РП. IP, группу, а также свой промокод я оставлю в описании. Залетайте. Так, но ну среди ночи я еще людей не бегал, задерживал. Но я бы с удовольствием бы посмотрел на их реакцию, когда их ставят, например, лицом к стене. Это самый простой способ поймать какого-нибудь феррерпешника, который не соблюдает правила. Тем более в ночное время люди расслабляются. Немного они начинают забывать про правила. А мы этим как бы пользуемся в таких роликах. В машине кто сидит, выйдет? Ну я не вижу, тонировка пятерка. А. Тогда вопросов не имею удачи здрасте а ч ⁇ не дома проходить это это человек под прикрытием ну вот теперь отлично я тебя понял ты Какой зрителя я только стене, я закончил только работать они я с тобой будут рассусоливать до завтра, я тебя сейчас предупредил. Если ты сейчас не встанешь, я пробью тебя нахуй ноги и буду прав. Я, блин, только закончил работать водителем, в чем Блять, я предупредил нахуй. Что ты делаешь, даун Просто конченый урод. Ему бы никто не делал мозги во время комендантского часа, если бы он просто не пришел туда, где собирается почти вся полиция, паркуются ФСО, ФСБ и прочие профессии. Ну то есть, ребят, подумайте головой. Чел приходит во время комендантского часа в место, где шанс быть посаженным увеличивается до 190%. И он удивляется тому, что его хотят посадить в тюрьму во время комендантского часа. И он отговаривается тем, то, что он только-только закончил работать. Нам, как полицейским, эти отговорки, ну, в принципе, ни к чему. Мы привыкли. Это обычная формальность. Чел не дома, у него уже нету счетчика над головой, значит, его можно спокойно посадить. И это аргументировать очень просто. В ответ на это он начинает в тупую сыпать оскорблениями, понимая, наверное, или же не понимая того, что ему, все же... Прилепят срок уже за оскорбление госсотрудников. Я и так у нее. Сука, это оскорбление госслужащего. Где у меня было оскорбление? Ты да он тупой что ли? Дай до дома дойти. А, я что. <связываю> Понимаю. Понимаю. Почему дай до дома дойти? И нахуй, обезьяна, ебаная. Оскорбление, оскорбление Самый Соси, хуй, тварь. хуй сука. Боже, Подождите, меня арестовали. Соси, хуй, сука. Сам понял, пидор, ебаный. Дай до дома дойти, Дудик. Дудик, это ты, блядь. Посмотри в зеркало, если ты хочешь поругаться, иди в зеркала, блядь, и покричи. Обезьяна ебанутая. Дай, до дома, дай дома дойти. Да какого дома, дай блядь, дай автобус дойти. твой Я дом, обожила, вон, да. Какой автобус мой дом? У меня вон это дом дал, автомоб... Пошел нахуй отсюда. Че ты. Куда его? Ты мне штраф хотите выписать, Сэр? Да не, лучше сейчас просто давай перепаркуйся, а понемногу. По ну, покормим. Вот туда, на, на ту сторону. Ехал слышишь сейчас... водило вот о, о, сюда о, давай о, поставь о, вот о, на уголок о, я о. думаю нормально будет или вот понял, здесь вот понял. вдоль и проблем не будет никаких зашибись все так, так сойдет да вполне вполне Зари, полицейские патрули могут с, э, с ходить без понятия я пользуюсь тем что мне выдали не оружие мне в принципе не интересно я понял ну ты это по стене встанем, давай. Тут гражданский стоит, а вы.. А, ну, все, я понял. Вон давай. еще и гражданский бежит. Гражданский бежит. Давай, Гражданский бежит. Гражданский бежит. Блять, вот он. Нелегального Блядь. оружия нету. Во время камчаса вы не дома. Спасибо да за хорошо. содействие. Камчас. Пум-пум-пидум-пум-пум-пидум. Да Л, они все, бля, послушные. При, прикиньте у меня ролик без нарушителей получит. Даже тот чел, который начал меня оскорблять, он, он все равно стоял на месте, считайте. Ну, плюс я его еще заблочил. Эх, мужик, мужик. Возвини, сади его. Ну, давай туда. Кто? вот. а, а что, да, да, Комендантский час. Стой, что, а, отвлекись. Банус, сюда. Я что даже не заметил. Ну, вот так вот. Там В следующий раз внимательнее будь. Скажите, пожалуйста. А... Но я еще проведу плановую проверку. Мне нужно чисто формально, чтобы люди соблюдали. И все. Вот я попросил лицом к себе встать. Я достаточно грамотно пытаюсь объяснить. Вот. Человек слушается? Молодец. Я просто проверяю и не более. Вот. Не слушается? Ну, получает либо пизды, либо срок. Кстати, ребят, немного позже, как только... Я обойду, ну, большую часть города и вернусь к банку. Я покажу вам очень классную точку, где вы можете, ну, абсолютно любой из вас может снять видео с названием «Топ-10 облав на цыган». Вот. Естественно, это нужно делать все во время Камчаса. И попытаюсь я вам также показать э, пример, как это все работает в действии. Приветствую. Здарова. Что? Где все-то? Местон... Не знаю. Давайте выйдем на улицу, побеседуем. Давайте. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Здрасте. Здравствуйте. У нас плановая проверка после камчаса проходит, поскольку часть Спасибо. людей некоторых Попадение, расслабляется прям вот тяну. очень сильно после камчаса. И либо носит нелегалку это с собой, либо что-то вот такое делает. здесь Да все нормально. все нормально. Вы можете История своими делами заниматься, у вас нет Пройдем. А у вас может ориентировочки какие-то пошли? Нет, не ориентировка, это просто интерьер. плановая такая тема. Ничего необычного, пойдем, пойдем, уже человек 10 мы проверили, послали, все нормально. Послали, это ж будет послали. каждому лучше, на самом деле, если мы будем этим заниматься после камчаса. Гражданским лучше от того, что меньше будет криминала, если мы такой выявим. А нам, в принципе, спорю, от поимок от таких вот дурачков тоже, ну, может премия какая-то, может повышение, я не знаю. Работаем, в общем. Вы встаньте лицом к стене пару секунд. Так, а зачем лицом к стене? А я, никак, я, ну, я не я Ну я осмотрю, вот тут, ну, ну, и я смотрю, документы также проверю. нелегала я не нашел, милиционер. документы Документ, сейчас я присмотрюсь. Мой. Оружие планируете покупать? Хорошо. Ну, если запланирую, как я знаю, что нужна лицензия в нашем городе Ну да, у вас ее нету. Мы у вас ее нету. Да, да, да. Но я не планирую пока покупать. Ну вот как буду, будут планы, вот до покупки лучше отзаведитесь. Потом я просто не знаю, как будете это объяснять другим сотрудникам. Да, да, На да. этом Что все. Уже? Всего доброго. До свидания. У меня к Немножко вопросы: что вы делаете на территории госучреждения без разрешения, все в порядке, все в порядке. Вроде территории госучреждения Здесь? без разрешения, это вроде общедоступная, так сказать, территория. Вы, вы нас можете выпустить, вы нас можете выпустить с гражданским. Да, да, да пройдете, Пройдемся. Да, санитария, не может с Кого, сойти? Сойти. кого вот полечить Вот он, видите, адекватный севел, и, он и раз, быстренько сейчас избавлять Проходи О. за мной, за мной, за мной. Начальник. Его тоже нужно выпустить. Так, а, почему Открой вы сейчас не закрыты и не Его, че, че, че, хорошо, его товар, нужно -то тоже выпустить. Мест. Я еще раз повторяю, товарищи. Ладно, хорошо, мы вам поверим, но скажите спасибо этому господину. Я ему уже готов... А, никаких взяток Многие и не слова. было. Я бы сейчас на том месте за языком был следил, кто сейчас рот Интересно. А да это новенький, мы, мы его тоже, тоже только сегодняшнего дня. Не, ну он будет дальше сейчас с ними рамсить, я его вытаскивать не буду. Его просто отдубасят и закуют, вдруг дурку посадят, накачают препаратами, сделают из него, ну, типичного обитателя банклава, и все. Я, ну, никак не помогу в таком случае. Это уже, как бы, ну, сами понимаете, какой исход. Печально, однако. Люди покупают себе потом после этого ковбойку, и пишут везде, рп топ. Разноплановый ролик получится. Я же постоянно предстаю в таком амплуату, что людей наказываю хуй сош а тут я видите ли с ребятами более-менее до культурно общаюсь и пробую хоть немного до да отыгрывать роль полицейского вполне себе вы можете вон Легала. туда к вон тому забору подойти я смотрю на предмет нелегала и прочего так нелегала не найдено а документы документы да, да, документ. да, да. И... оружие приобретать думаете в будущем ну возможно по обороне какой то маленький пистолетик с лицензией угу, понял. потому что слышу, лицензии сейчас корне. нету если думаете в будущем приобретать вот то нету. подумайте об этом сейчас ну да я посмотрю Окей? Ничего, сенсивно, Тогда всего доброго. Да ты лять, что они такие? Что они такие? Адекватные? Куда все делись долбоёбы? Я шо, всех. П -п -п Поперепиздил с этого сервера или что? Блядь, срочно заказываю там ну пару дюжин долбоебов. Мне нужно э, кого-то попустить срочно. У меня это, знаете как вот человек, который вот драться любит. Блядь, у него руки че, а у меня вот язык чешется просто кого-нибудь от хуи Ну естественно за дело Я ж, видите просто так варежку-то не раздеваю на людей он чел попался адекватно да у него профа бандита но он вполне себя адекватно вел а тот таксист свинья ебаная вот за это он в принципе и сел в тюрьму хотя жаль нельзя накидывать сроки по разным причинам какой оператор кому звонишь телефонист я же вижу то что ты кого то набираешь да оператор абонента какой теле 2 977 а, слышишь Микс, а кто там гиги за шаги дает? Ага, ну по-моему. По-моему, мегафон, -по -по да. Ты не помнишь это, знакомого вот этого, как его? Сейчас вспомню. Миша Дерявин не припоминаю. Убили его нахуй на, на той неделе. Его же поэтому, по этому последствию получается убийцу и заказчика прогнали, а где-то тут они, видимо, договаривались. А, да, да, да, да, припоминаю. что подобное было. Миша Дорявенко, это да, раз... там дед какой-то ненормальный. А с ним связывались как раз вот через этот телефон или другой какой-то... проблема? Не Бля, мусора, чего доебались да до меня и не Нет, понимаю? Проблема. А, проблема ебаный, бля. Стой. Бля. Стой, я блядь. с ним поговорю, я с ним поговорю, постой. Так, если ты сейчас завалишь ебальник и будешь слушать меня, то у тебя зубы-то и не повылетают. Так, это... Отдыхай. Вся замочек. 3 -3. Да в замочек, yeah. какая да, нахуй да, да, дурка да, Это да, оскорбление госслушания. А задавал. там его быстренько сейчас. А приходит. Там до да, да хера докторов все с ним могут справиться. Вполне себе спокойно. Был Пиздец, 70 тысяч. Пиздец, я просто придумал РП-диалог на коленке. Не вот не буквально дуал. за 10 секунд. чел за него согрелся. Ну, естественно, в РП-рамках. Из-за этого он получил РП наказание. Знаете, мне на самом деле даже это немного больше иногда нравится, чем в тупую искать нарушения или же принимать жалобы. Это как-то интересно, с одной стороны, а с другой стороны, немного нудновато. Нужно постоянно что-то придумывать. А тут ты раз просто открыл правила, понимаете, нашел в правилах нужный пункт, вложил дважды два, накидал еще пунктов от хуисоси у чела. Пловил его на том, что у него жопа горит с уже предстоящего наказания, еще ему накинул за неадекватность. А тут надо, видите ли немного разговаривать хотя бы. Вот поэтому мне немного больше это нравится, чем тупо разбирать жалобы. Вот, пожалуйста, я зашел. Четыре свидетеля уже здесь. Один. О, бля. Раскладушка какой-то чел сложился. Лежит. Ну, не буду ему мешать. Я думаю, ему и так нормально Мне кажется, кстати, когда ты играешь за ГОСа Роль еще огромную играет голос Если ты школьник Ребят, не в обиду Но мне кажется, так оно и есть Если ты школьник и у тебя очень такой нежный голос Тебя просто никто не воспримет всерьез И тебе стоит просто-напросто Немного подрасти так, ну курьеров я не трогаю, они мне не нужны. Мне нужны в основном гопники. Опа, аля. Ну, рабочее место, на самом деле-то и прикольно получил. Мне кажется, тут немного богованный прицел. Видите, его канаебит как чело в Росту на Дону, который живет на северном. Кто шарит, тот шарит. Добрый день. Раз. У нас плановая проверка проходит да, после комендантского часа. Можете оба лицом к стене конечно, туда можете. встать. Я смотрю, и вы тоже обычная такая формальность документы можно ваши Немного объясню, зачем я достаю оружие в таких ситуациях. Потому что челы некоторые имеют свойство доставать оружие и начинать расстреливать полицейского, ну, просто потому что они хотят, чтобы их обыскивали. Вообще, развитие обыска в таком ключе, это, конечно же, фрикил, но мы-то можем также развести чела и забайтить на феррп, а то, что мы достаем оружие и ставим его на предохранитель, это как бы негласно, но все же запускает действие феррп у человека, который стоит без оружия. И по правилам любого нормального дарк -рп сервера человек, который стоит без оружия, будет все же обязан сделать все то чего от него просит полицейский с оружием на предохранителе нет лицензии нет лицензии а не подсказывайте где мэр находится мэр находится скорее всего у себя я еще не заходил туда только только пришел на службу я просто приезжий я не знаю где он он находится вон в том здании Сбербанк оно совмещено с мэрией в данный момент если думаете обзаводиться оружием в будущем, то приобретите лицензию. Все, я уже посмотрел, спасибо, вы можете убирать. Все, всего доброго. Всего доброго. Двух гопников проверил, адекватные и слушаются, ребята соблюдают, молодцы. Если на этом, вот вы, наверное, скажете, ты заебал, ты одно и то же у них спрашиваешь. Это база, это бейст, это то, с чего в основном всегда начинается проверка диалог полицейского с каким-либо другим игроком, который не является полицейским. Если же на этом этапе, на начальном идет какая-то уже ну непонятная херня, отклонение от маршрута, типа че такое, стоит, стоит, стоит, тому говорят лицом к ней, оп, маршрут перестроен, он от стены Уберите, бежит. оружие, а можно подержать? А можно подержать оружие? Нет, соблюдайте дистанцию. Может? ну пожалуйста. Нет, нельзя. Можно хотя бы потрогать? Нельзя. Можно потрогать? Я тебе сказал нельзя. Ну почему? Я просто, я просто никогда в руках оружие не держал. Вот ты тем более не нужно, если ты никогда его не держал. Иди занимайся делами. А, ну сайта. ладно тогда. Хорошо. И по-моему, что ты делаешь? Да тут есть один пингвин на крышу из верланга, посмотри, какой это Ну, доставщик, в чем проблема? А что Че ты Да, так ты послушай, как он выражается. Послушай, а иди, ты постой, не постой. постой там... Гражданский! Постой! Привет! Ну, сказал, Можешь слезть? Давай. Тут просто ты, люди пугаются, данную. вдруг разобьешься. Ну, прими. Олег, ты, ты мне подашь? Да, вот, смотри, тут невысоко. Ты вот на эту крышу спрыгни, главное, и все будет нормально. Если ну, что, поймаю? Давай, прыгай. Про... Давай, давай, аккуратно вот молодец давай все слезай ну, давай что, сопровожу тебя товарищи, вниз вот ты, ты давай давай, ну, на... а, давай, а давай слезай здравствуйте куда а ну отсиди где нибудь ловили. в парке а потом иди по своим делам все больше не, не залезай мою машину взламывает вон видите машину взламывает мою бегом Итак, сейчас вам зачитаю логику того самого гопника Да, за мной бегут два мента, у каждого из них оружие Меня уже спалили на попытке кражи автомобиля Что я буду делать? Да, я буду убегать, потому что у них оружие, а я быстрее пули Я долбоёб Стоять, сука, предупредительно сейчас буду давать Поскольку здесь medium rp сервер, так указано в правилах, отыгровка у игроков должна хотя бы более-менее этому соответствовать. И вот вам как раз еще одна логика этого самого гопника. Ему пустили юшку прямо из пятки, что же он будет делать? Конечно же продолжать бежать, потому что пули нормальных пацанов не берут. Алло, долбоеб, стой! Я ж тебя забью нахуй. Ребят, этот момент ПЖ запомните, потому что я не находился на большом от него расстоянии. То есть он меня слышал. Он меня слышал, он чувствовал все выстрелы, по нему все проходило, но ему было похеру. Самое главное, учтите то, что он слышал меня. Дальше вам эта инфа ой, как пригодится. Стой, долбоеб, я тебе говорю еще раз. Раз. Два. Я на счет три буду стрелять уже полностью на поражение. Ну, это больше он не побеспокоит. Все. Не побеспокоит больше. Вряд ли он что-то сможет Тогда больше взломать. Сиротки играет у нас за гопника. Самое нарушаемое правило это реально, ну, мне кажется, Фир РП. Ну да, я могу ему 60 влепить. За 3,7. Верно, верно. Заслужил, заслужил. В бан пидорас. А, мне сейчас нужно идти в мэрию. Я дико извиняюсь, но а, вас Пожалуйста. вызывает человек, которого вы посадили. Он Какой не из... понимает... О, Спасибо, вам а, Сейчас скажу... Его зовут... Фир РП или Фрипуш? Сироткин. Мэр, жрать а, хочу, дайте поджать, пожалуйста. Степнуться к нему. Ну, он посил он... тогда. Здравствуйте. Лицов... Лицов... Okay. Мне надо наводить маршрутки, лицензия. Где, Я не где а этот вас... так, и... Привет, дорогой. Слушай, а где была эфир РП? Где не боясь за свою жизнь? Я ехал в машине, ты ехал в машине. Где была не боясь за свою жизнь? Объясни мне. За тобой велась погоня. И что? Так я на машине меня сотрудниками ты издеваешься мне ни слова не сказали я уехал уже блин не знаю куда ты не был на машине я был на машине смеешься ты пытался ее угнать Подожди, а, у а мы я? пришли и догнали тебя тебя есть я просто не помню такого Я помню только с машиной. Ну, ты хотел угнать машину. Ну, а демку ты мне можешь показать? Я просто что-то не попку такое такое было. Мы с врачом и еще одним офицером прибежали. Ты начал убегать. Я ж тебе говорю, я помню то, что я вот недавно только что-то. Чтобы тачку и за мной ехали, типа, челы на тачках. Чекай, логи, дамага. Админ. Так и что? Да, сейчас. Ладно, можешь чекать логи дамага, а просто даже если там будет по мне дамаг, я все равно это ничего не даст. Просто прикол в том, что на надамажить меня можно было и просто так, на надамажить меня можно было, когда я не слышал того, что мне я говорят, стал стоп, поэтому я спрямлять. хочу тебя убедить демку. Ну, слушай, люди есть разные, поэтому, Правду, знаешь... вы нанесли 61 уронный мох. Да, да, да, администратор, только сам подумай. Э Дамаг это понятно, но... Ты же сам понимаешь, что такое расстояние. Если он говорил... Если он говорил на расстоянии больше там, 15 метров, я это слышать не могу. Раз, раз, раз, раз... -о -о -о -о меня, Стоять, а сука! Я ж тебя забью нахуй! Ну, демку мне покажи, ты меня посадил. Ты должен иметь демонстрацию про то, что ты посадил человека. А это было буквально пару минут назад. Я тебе говорю: демку покажи. Ты должен иметь демонстрацию убавив, на то, что, что, что ты я не нарушу. Админ, у него же должна быть демка, правильно? С нихера-то он ну, не может выдать. А кто сказал, то что тебе кто-то с нихера дал? Э -э Почему я это, скорее всего, не припоминаю, потому что было уже случай от три с того момента, как ты мне что-то там говоришь про то, что по мне стреляли. Ты уже когда закончишь, говори, ты, ты дай знать, знать. Потому, потому что если <сцес> я начинаю что-то говорить, ты начинаешь вкидывать поперек. Так, я тебе говорю, ты демку мне просто покажи и все. Какую и тебе демку показывает? то что ты убегала от двух полицейских демку при погоне? Моего я тебе сейчас еще раз предупреждаю. Ты будешь меня перебивать, я тебя было выдам муд. На этих не сейчас, Если ты выдашь муд, это уже будет админабуза. Не будет админа буза. Я тебе выдам заслуженный муд. Нет. Я тебя Человек, предупредил уже. Я тебя уже предупредил, если ты, ты будешь перебивать ты меня, меня и мешать мне мод. разговаривать, я тебе выдам муда останусь прав. Это подтвердит любой администратор, который сейчас на сервере. Хорошо, ты мне демку покажешь. Демку какую? нарушение тебе показывать я обязан обязан вы лично нет я не буду показывать дымку подожди так если он забанет а, он должен иметь на эту демонстрацию не обязан должен не обязан mm. не я вот не спрашиваю должен а тебе я, я отвечаю демонстрацию я на это он не должен а, то есть, типа, ну, может, забанить и немедленно это демонстрации, да? Ну почему? Кто сказал, что у меня ее нету. Ну нет, Я просто, просто тебе ее показываю, Это политика собирается. просто Кто сервера. Кто-то. Причем политика сервера. Ты нарушил, получил наказание. Все логично. Я тебе говорю за то, что у меня было достаточно погонь за последний час. Я хотел увидеть свое А это произошло буквально 5-3. Потому что я буду 2 3, умел, 3 минуты что назад. Я не слышал твоих слов. Это произошло совсем недавно. Как ты этого можешь не помнить, я не понимаю Смотри, ты, э, Я не сейчас были, даже нет? посмотрю врача, Ник, э, именно, который работает не... А, с врачом ты имеешь? Конечно должен, врачом. но да, администратор опытный Надо помнить Подожди, подожди, э, с врачом там где было? Да, врачом, ты медицинскую туда, машину сиденья, хотел да. буханку угнать А, ну так это все меняет, слушай Я вижу, как начинают светить вот этой фигней Я начинаю бегать все, я вижу, через третье лицо вы за мной гонитесь, но ни слова я не слышал То есть я вообще не смутило, что Просто за тобой бегут полицейские, делают предупредительный метров. выстрел, попадая по тебе один раз Потом дальше ты все равно бежишь, останавливаешься, ты уже согнулся по механике сервака от страха, и ты все равно убегаешь И ты пробежался так от самой машины, но которая стоит возле загона сказали, ни слова не сказали? Как ни слова не сказали? Ну, вот так. Ну, может, ты говорил там что-то себе. То есть, я не смутила, что по тебе стреляют уже несколько раз. Тебе дали предупредительное, после предупредительного ты не остановился. И по тебе уже попали несколько раз. Я тоже это не смутило. То есть, вообще, да? Нормально? Нет? Админ, посмотри, по мне один раз стреляли, или же там... По одному разу, там, кто-то пострелял, там, по 20, Не по одному, 30, 30, по тебе нормально влетело так урона. Уже написано было администратором, что ну, по тебе прилетело... Вот, только человек. По тебе а, уже нормально прилетело. получается, ты меня одним выстрелом и завалил, чел. Не одним выстрелом, я по ну, тебе несколько не раз попал. Ну, не выстрелом. Пару. А выстрелов. Написано, типа. Несколько а, логов дамага. Во время всей погони я сначала делал предупредительно, потом по тебе. Потом уже, когда понял, что ты а меня вообще не слышишь дамага. нормально и, и не и хочешь вообще слушать. Несколько я строчек не... с дамагом Я тебе еще раз повторяю, то, что я по тебе стрелял несколько раз. Я не у тебя, так, а я не тебе отвечаю, да что, что я совсем дурачок что ли? Я не ты понимаешь, нет? Так, а нахрен Но я тут нужен? Что ты от меня хочешь тогда? Что ты от меня хочешь тогда? Что я тут делаю? Я тут тогда что делаю? Типа, я могу пойти по своим делам дальше, я правильно понимаю? Если ты со мной не разговариваешь вообще, раз ты меня все равно вызвал. Я уже ответил вам, молодой человек. Спасибо, спасибо, все, ладно, давай, давай, распускай. Интересно. Болван, ебаный, ну ебаный. Сука, он, то есть, меня позвал, попросил позвать, и он мне постоянно горит. Чтобы да говорить, я не с тобой разговариваю, что это за дебил? Перебивает еще тебя. Это да. Блин, может, ему за перебивание выписать? Можно. О, супер. А что там за перебивание правил? Так, ну, как... 30 минут. прикол. А я не помню, он, кажется, ливнул. Да. Да. Человек ливнул еще. еще не закрыл, что? Он сказал все в общем-то, я не хочу уже разбирать. Да потому что он не тянет. Ну, в таком плане. Да ладно, он уже час нет, бана получил, что его опять мурыжить. Он опять будет плакать. Вам хочется, чтобы он тут вот эту админзону затопил слезами нахуй? Думаю, нет.